Занялась я сейчас приготовлением блинчиков, что захотелось, и дети попросили: у нас есть клубничное варенье, персиковое варенье. Будем что-то из этих варений открывать. Мы будем начинать блинчики. Я всегда готовлю блинчики на две порции, но даже две порции съедаются, бывают за день. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, насколько мы уже готовить. Семья большая, надо, наверное, увеличивать количество порций. Привет, друзья! Блинов мы поели, теперь у меня начался легкий мандраж, как всегда. Дети не переживают, зато мама переживает. Собрались, мы практически уже собрались. Собрались на игру по футболу. Сегодня дети играют с другой командой и переживаю я немножко. Взяла такой коврик под попку, когда они там ну, меняются игроками, они сидят чтобы холода не было, потому что в прошлый раз я смотрела, они сидели на таком покрытии, а под покрытием там просто либо земля, либо бетон, не знаю, в общем сесть негде было ребенку, поэтому пусть сидят, в общем, сколько попок поместится, столько пусть усаживаются. Едем мы в этот раз с Яном берем его, потому что оставить не с кем, и это такой своего рода квест. Однажды у меня с Яном был опыт, я его взяла на тренировку к детям, это был как раз выходной, и они играли на поле большом, и что вы думаете, я весь час пробегала по полю между игроками, пытаясь его выхватить с этой толпы. Нет, он поднимал такой крик, такой крик, что в итоге его тренер взял за руку, дал ему отдельный мяч, подвел его к маленьким таким воротам и ну, показал, что бил в эти ворота, и он немножко успокоился. Как здесь будет, я не знаю, но Сережа будет контролировать этот процесс с Яном, я буду болеть за ребят, надеюсь, что Ян поймет, что не нужно выбегать на поле, ну, по крайней мере, мы постараемся ему объяснить, когда уже туда приедем, но надеемся, надеемся на его понимание. Полгода назад, когда я его брала на тренировку, и я думаю, что все-таки за полгода ребенок мог немножко измениться в плане понимания, осознанности, поэтому постараемся ему объяснить в этот раз. Очень надеемся на его возраст, на то, что он немножечко подрос. Мотивация остается прежней – 100 гривен за каждый гол и, естественно, если победа команды, то будет тортик. Тортик мы вами будем убирать. Все, держим кулачки. Так, Разминка началась. Давай, давай, давай, давай! Пил, пил, пил за Ты тут к нам пришел За братиков болеть Что ты мяукаешь? укаешь не Марк Не, Ренат, не Ренат А, другой Марк То есть, ты не знал, что мне папа Нет, ну нормально Папа, вы Тише, внимательно Не стой Терпение Сколько терпения Сейчас с вами встречаться Таких товарищей Все, все молодцы все угу. Компании за тортиком. Ребята сами выбирают его, потому что их заслуга. Так, так, так. Нам вот сюда до тортиком. Вон тортик. Давайте смотреть. Смотрите, золотой ключик шахмата, африканка, Наполеон, торт вишня в шоколаде, Эстерхази наполеон орешек ой, с орехом киевский и что еще грильяжный трюфельный золотой ключик, все а вишенки нет по моему смотрите что осталось трюфельный грильяжный и киевский ореховый а почему вот это а ты какой хочешь? мы добрались до городской елки. Ну, вернее, у нас много в городе елок. ну вот на одну из приехали. А то начали переживать, что дети не видели ни одной городской елки. А скоро уже будет их разбирать. Но здесь прям вообще все так блестит. Просто неожиданно. Очень-очень нарядно, красиво. Украсили бомбически, продают светящиеся шарики, все светится. Впереди там фонтан какой-то световой. Людей очень много. Вон там еще тоже. Красота. Все конечно впечатляет. Так мои уселись на Санта Клауса. Янечек, тебе нравится Давай уступать место, потому что тут много желающих А теперь Марк Ну давай, Марк да. Все. Все. Сейчас идем Смотрите, какую фотозону сделали Ребят, становитесь, будете фотографировать Марк, Марк, становитесь, Янам Давайте. Давай. Папа снимает Единственная проблемка, засвечивается лицо. О, отлично. <сínt> <сínt> Прикольно. <сínt> так, сейчас я. <сínt> <сínt> <сínt> Давай. Давай. Смотрите, какая здесь освещенность, как днем. Ну, вот елка. Она, кстати, стояла у нас в самом-самом центре много лет мы ее решили в этот парк перенести. Сейчас в центре совсем другая. Ну, как основная елка считается. Уже не это раньше было. Вот, но ее транспортировали в этот парк. Елочка цвет меняет. Раньше в моем детстве вокруг елки стояли деда ну естественно за деньги сейчас никого нет люди просто подходят делают селфи и все о синяк цветом зажглась давай ой там столько детей ребята вы точно уверены что хотите на горку ну пойдем вот дает. вот я ты чего на животике спусти а, хорошо давай давай давай хорошо иду ловить тебя Давай, давай, иду Идем, идем К шарику Сейчас хотим к красному подойти Да, да, да Так сложно с детьми В такой толпе Да ты что? Ух ты, какая мордашка Симпатяшка Я вижу, да, очень хорошая идея Придумали собачку на подарочном подарочной коробке Мама, а вот и да идем сейчас мама, мама, заходи, мама. подожди там фотографируется сережка фотографирует попросили его красивый шарик реально мама, так сделали седелька. элегант, элегантно <свят> смотрится Женщина с шарами ходит, продает Никто их не покупает Я даже не знаю, сколько они стоят Ренат, ты уже не втерпешь Ой, красиво как Орешек называется Лесной орех Кстати, здесь написано, какие орехи Миндаль, фундук И все ну, Будем пробовать Еще купили вот такие желейки я в детстве любила смывать сахар, и без сахара они мне казались намного вкуснее. Вот так. Совсем другое дело. Но это не значит, что нужно за раз все съесть. По кусочку, поняли? С чаем, когда пьем... Давайте за победу баба, вашу. Маленькую, не с большим счетом, но все равно 2-1 это тоже победа. И победа а, ваша. Вы а, а, а. а, а. все а, трудились. Струти. Сейчас Нужно гуществует. кусочек отрезать. Посмотрите, какой он в разрезке. А, а, а, ну, его. его. Пока ребята пьют чай, решила немножко записать. Несколько слов для вас Игра была сегодня скучной Вот правда скучной Какие-то все сонные были И <клес> нас меньше было Намного чем в прошлый раз Нам даже дали одного мальчика с другой команды Хотя он так скрипя зубами Видно было по нему играл Вот И что вот послужило <клес> Такой вялой игре Послужило то, что мы Пока ехали в машине, ребята благополучно уснули Причем уснули так крепко. Я уже за 5 минут до приезда их начала трясти. Говорю, просыпайтесь, они спят крепко-крепко. Я вот их вот так трясу, просыпайтесь. Я понимаю, что они будут сейчас, знаете, вот состояние такое. Ян с нами поехал. Ян спит, Марк спит, Ренат спит. Я уже громко тогда начала говорить: Марк, Ренат, уже так понимаю, что и я могу разбудить. В итоге они просыпаются, Сережа уже и смеется. И мы смотрим на время, мы уже начинаем опаздывать, через 5 минут начало, а нам еще нужно переодеться. И они такие сонные, выбегают, вроде как начали так на свежем воздухе приходить в себя, но все равно быстро переоделись, они вот такие вот идут. И мы переоделись в теплой раздевалке, а зашли в манеж, Мне манеже холодно, просто парсорта идет, и они мама нам ну, в общем, вот это вот, знаете, в машине они так сопели сладенько, потому что было тепло, а тут сразу разбудили еще, ну, мальчики сами недовольны игрой, потому что они не забили ни одного гола. И, конечно, расстроились, но я видела, они старались, очень старались, и были попытки, но вот ребята тоже были достаточно такие сильные, там две звезды так точно было в противоположной команде. Потом пришел в середине игры, в середине игры пришел Сережа с Яном, Ян проснулся, и Сережа его в машине покормил, мы там брали перекус небольшой, Пришел Ян, Ян уже совсем по-другому, конечно, себя вел, он стоял, смотрел, и единственное, что кричал, а я, а я, а я, но за черту Поля не переходил, то есть он смотрел, потом, его, потом ему надоело смотреть за всем этим, и они с Сережей ушли, пошли, там недалеко детская площадка были, на детской площадке. Ну вот и в принципе все, вот как-то скучно все происходило, не было какого-то драйва, запала что ли. И я еще это, знаете, связываю с тем, что игра была во второй половине дня, когда дети уже, в принципе, уже такие вялые, уставшие. Потому что в прошлый раз мы играли в первой половине дня, и как-то энергии было у детей больше. А здесь уже вечернее время, и я вижу дети такие, как сонные мухи. Вот, Но все равно победа за нами, 2-1 мальчик у нас, один мальчик, он 2 -1. Раза забил, и команда его поблагодарила, благодаря нему мы выиграли и поехали покупать торт, потому что условия у нас те же, я еще раз повторюсь, если команда выигрывает, значит, торт, но если каждый бы из них забил гол, то тогда по 100 гривен бы, но не заработали. На этом буду заканчивать, с вами прощаться, до скорых встреч, нам сегодня раньше нужно лечь, потому что завтра детский садик мы идем, это рано подниматься. Все, всем спасибо огромное, всех люблю, целую, пока-пока, до скорых встреч!